Данный проект, во-первых, является победителем гранта а, проекта Всероссийского конкурса молодежных проектов, которые проводились Федеральным агентством по делам молодежи и Росмолодежь и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. В программе слета лекции и мастер-классы от экспертов в различных направлениях медиасферы, нетворкинг и проектная работа. Ребята приняли участие в интересных тренингах и ярких вечерних мероприятиях. Мне пока что все очень нравится, очень весело. Познакомилась с крутыми ребятами, надеюсь как-нибудь развивать свои скиллы. выездная школа собрала представителей медиа всех 17 институтов и юридический факультет Казанского федерального университета. Организаторы считают необходимым формирование у членов медиакоманд профессиональных навыков для создания информационного, аналитического и познавательного контента. Все намеченные планы необходимо было осуществить за три дня. Сейчас здесь участвует порядка 18 медиа-центров институтов КФУ, включая Елабугу и Челны, а также медийные сообщества объединений, казанских юлбарсов и деревни Универсиады. А получается на форуме порядка 90 участников и организаторов. У многих студентов отсутствует понимание, как собрать сильную команду медиа и делегировать обязанности в ней. В каких направлениях развиваться – вообще самый главный вопрос. Реализация проекта «Медиакэмп» как раз-таки способствует объединению медиацентров институтов с целью взаимопомощи и повышения уровня профессионализма участников. Здесь действительно очень сильные представители медиацентров uh, Казанского федерального университета. И это очень хорошая возможность uh, познакомиться с ними и перенять какой-то опыт. Наша целевая аудитория какая? Это студенты. И поэтому очень важно, когда студент пишет для студента. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.